Всем привет, с вами Фокс, и сегодня я хочу вам рассказать про снаряжение, которое я использую. А, так как я пытаюсь моделировать Девгру, я стараюсь соответствовать их образу. Так, давайте начнем с пояса. В пояс я использую реплику LBT Rigged Belt. Он очень распространен у Девгру, но некоторые используют Bianchi. Мне LBT больше по душе. Здесь я использую кабуру. это у меня серпа для P226 в Тане. Креплю ее на пояс с помощью крепления Level 3. Она позволяет понизить профиль и не мешает при активных действиях. Сзади на поясе я использую реплику ЛБТ Blowout аптечки от Arsarma в расцветке AOR1. На игры ношу в ней пару бинтов и перекис для оказания первой помощи. Слева у меня находится ланьяр для антуража. По поводу пояса я придерживаюсь минимума, так как не хочу, чтобы мне что-то мешало. Сброс также не использую. И слышала, что в одном из интервью один известный боец Дэггру рассказывала, что лишний вес на поясе плохо сказывается на вашей активности. Поэтому они не используют сброс и не загружают свой пояс. Давайте теперь перейдем к одежде. Рубаха у меня оригинальная Патагония L9 Old Gen. Очень удобная и комфортная. Использую я ее с закатанными рукавами. Мне так намного удобнее и не так жарко. А вот рука обрезать рукава у меня даже не поднимется. Штаны у меня реплика от TMC. Navy Custom Hour 1 Combat Pants. У них немного цвет ярче, чем у оригинала. Но я надеюсь, что со временем они выстираются и будет в самый раз. У них у меня находятся встроенные наколенники от TMC. Они прорезиненные, удобные, мягкие, но... Они не так защитят вас, как полноценные наколенники, но они намного комфортнее. Обувь я использую реплику Lowa Zephyr, они у меня с гортексом. Они очень удобные, ноги в них не устают, не преют, не промокают. В общем, мне эти ботинки очень нравятся. Обувь, я думаю, один из важных элементов снаряжения, поэтому на них лучше не экономить. Для защиты лица я использую Neck Gator. Хороший армейский нэк заказывала его на eBay. Он очень плотный, но, конечно же, как сетка, он вас не спасет. Но при близком контакте его можно поднять вверх и не будет так страшно. А в холодную погоду я использую soft shell. Он называется Dragon Two City Style Soft Shell Jacket. Он у меня в цвете coyote brown. В принципе, хорошо сохраняет тепло, не промокает, все прекрасно, в нем он очень удобный, ну и он мне очень сильно нравится. Патчи я использую на левом плече и артфлаг Ваор 1, звездами вперед, как полагается, а на правом плече патч нашей команды. Вот и подошла очередь для моего бронежилета. Это у меня э, реплика от Team Seal BT6094K версия для MP7. Взяла я именно К-версию, так как я планирую небольшую покупку в виде mp 7 Также мне нужно было что-то легче, чем НСПС. Это, конечно, не самый универсальный вариант, так как эти подсумки у нас несъемные. Обычный лбт 6094 будет намного универсальнее, чем этот бронежилет. Но я сделала немного хитрее для того, чтобы использовать его до покупки mp 7 Я поставила на него... Двойной подсумок для М4 от NCPC Симапа Гир. Также один пистолетный подсумок. Это реплика краевского пистолетного подсумка от Арсарма в расцветке aor 1 Здесь я нашел лоутер. И также от Арсарма у меня игловский 100 патронник в aor 1 В нем я таскаю шарли, запасную батарейку, ну и какую-нибудь мелочь. Для на бронике я использую э, реплику яр flag of не очень труёво, но мне нравится. И здесь э, мой позывной, кнопку ПТТ я креплю на лямке, она мне здесь не мешает и пользоваться здесь ей очень удобно. Как я вам говорила в одном из видео, э, не думала, тогда я не знала, что я смогу полюбить не корсетные бронежилеты, потому что ну, я думала, что они уже будут не такие удобные, как арсетные, но данный бронежилет, я просто влюбилась, он такой удобный и очень легкий по сравнению с другими бронежилетами, которые я использую. Поэтому данный бронежилет у меня теперь в фаворитах. рюкзак я использую реплику игловского Beaver Dale от компании ArsArm в расцветке AOR1 используя на нем патч Red Squadron. В данный рюкзак можно положить все что угодно и еще немного за счет большого отсека с сеткой. Данный рюкзак я использую, когда мне нужно привести снаряжение на полигон, либо на крупных играх, чтобы таскать в нем гидратор, softshell и то, что мне понадобится на большой игре. Теперь я вам расскажу какой шлем я использую. Я использую реплику Obscore Maritime от фирмы FMA Акватринфан ВООР 1. В нем я поменяла подушки, чтобы было удобнее и комфортнее его носить. Подвесная система осталась стандартная, я ее не заменяла. Также поменяла велкро на так называемые Devil Maritime Velcro. Использую на данном шлеме реплику Монтостробу от FMA. Работает он как и в vr режиме, так и в видимом спектре. Использую в основном для того, чтобы обозначить, где я нахожусь. Также использую красный v для того, чтобы обозначить, что я мертва. В основном это вечернее или ночное время суток. Также использую на шлеме э, патчи это мой callsign патч в команде и реплика AR флага в 1 также в шлеме использую mount L4 G24, ну, просто для антуража также использую адаптер сет для крепления наушников от FMA в правильном черном цвете, разумеется все мне прекрасно работает, защелкивается, отщелкивается, поднимается, опускается все хорошо, все прекрасно работает также использую очки, это у меня оригинальные ESS Eyes с прозрачной линзой. Конечно, для DevGrow можно было купить что-то и с ней типа Vali-X, но мне этого достаточно, тем более, что это версия NARU, это уменьшенная немного версия, и она мне в самый раз. Коммуникации я использую TRI Contact 3. Они у меня в цвете Coyote Brown, крайне нежелательный выбор, звук них посредственный. Поначалу, конечно, все было хорошо, но сейчас стали какие-то постоянные перебои, не знаю почему, это может мне попался какой-то брак. Кнопку я использую U94 от так работала нормально, но опять какие-то перебои, и я не могу понять, в чем дело это с кнопкой, что-то не так, или же это наушники. Ну и самый нетруевый элемент снаряжения, конечно же, рация. Рация у меня обычная Kenwood. Более дорогую рацию пока смысла брать не вижу. Конечно же, в мечтах PRC 148 под 10 пинов. Но мне этой пока хватает. Ну а теперь перчатки. Перчатки я использую Black Hole за два сезона использования перестала держать велкро при малейшем каком-то воздействии ее с чем-то с каким-то предметом она сразу же просто незамедлительно открепляется ну пока вот так хочу поменять на механикс black ну, пока вот так ну, а теперь к вооружению вторичку я использую zigzour p226r от Tokyo Marui не очень, конечно, труевый выбор за счет маркировок, но пока накид от Прайма я не созрела. Ну и на основное оружие я использую HK416D от фирмы East Crane. Она мне очень нравится. Такая сбитая, прям приятно держать ее в руках. На данном приводе я использую прицел. то у меня EUTEK 551 много Немного затемненная линза. Также, когда одеваешь китайскую защиту, у него становится очень плохо видно, все расплывчатое. Хочу сделать сама из поликарбоната. Далее у нас идет пекло 5. Использую его в здании для быстрого наведения по лазеру. Ну и когда нужно что-то подсветить. Кнопку от него закрепила на рукояти МакПул РВД вот такими вот резинками. Они у меня продублированы на основной рукояти. В приклад использую МакПул CTR Один из самых распространенных у Девгрум просто он очень хорошо выглядит и он мне очень нравится конечно немного люфтит но мне это не мешает механы использую как станаги так и макпул и то и то люфтит но стоит хорошо не вываливается и подает прекрасно глушитель использую это у меня Advance armament corp m 42000 глушитель вообще использую для антуража когда играю в зданиях обычно его снимаю чтобы, чтобы оружие стало более компактным ремень у меня сейчас стоит нетру true это Мокпул. Жду пока у Симапа появится ремни Ваоре. Также антапка у меня стоит в то время на Daniel Defense. Вместе с ремнем поменяю на нормальный. Ну вот и все. Данный кит у меня на конец 2018 года. В дальнейшем будет дорабатываться и меняться. Данный кит я использую в основном, так как он мне очень нравится. Иногда бывает одеваю мультикам, когда играем в лесу или на больших полигонах, но это бывает очень редко. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Всем пока! Обувь. Обувь я использую. Обувь я использую.